Сетки родных сестрицы писаны красавицы На одной живут страницы, а повсюду славятся К вам они сейчас спешат, славные сестрицы Очень просим всех ребят с ними подружиться К вам они сейчас спешат, славные сестрицы Очень просим всех ребят с ними подружиться А в вас где прикатили на ежем В окном ПСУ, с главы петуха, зачищаю я, вот и все они, друзья. Познакомьтесь с ними, дети, вот они стоят летком. Очень плохо жить, на свете, тех, кто с ними не знаком. К вам они сейчас пишат славные сестрицы. Очень просим всех ребят с ними подружиться. К вам они Сейчас пешат славные сестрицы, очень просим всех ребят с ними подружиться. А бывает это ежев, креативная ежев. Звёкаем л м н, гружного вывезли в окно. Б у ф п, а слаи петухам, ти я. Вот и три родных сестрицы, каждая красавица, Чтобы с ними подружиться, нужно им понравиться. К вам они сейчас пишут, славные сестрицы, Очень просим всех ребят с ними подружиться. Клама они сейчас пишат, славные сестрицы, Очень просим всех ребят с ними подружиться. А вы открытые ежедневники, приходили на ежедневники, Звезда Элла. Сте у с нами ты духа, они друзья. Заигалино Вишно вывезли в окно. они на ежем. в окно.